В нашей стране без общественной мобилизации на конкретные действия ничего не поменяется. Я сам допустил ошибку лично, когда многие месяцы последние жду. Вот, вот сейчас они, вот сейчас они. Я люблю воспринимать людей, когда они что-то обещают, что они это будут делать. Я, мы, я сам лично нахлебался обещанием. Я очень злой.